здравствуйте дорогие друзья и самые лучшие на свете зрители сегодня праздник 1 мая и я вас от всей души хочу поздравить с этим весенним праздником мира труда мая но сегодня еще один праздник открытие выставки ярмарки сделано в ссср с уникальным с уникальным собранием редких экземпляров а создал эту площадку, творческий человек Валерий Архипов. И многие из вас хорошо помнят блошиный рынок «Ретро» на заводе «Кристалл». Это первая площадка, которую он создал. Я, кстати, как вы знаете, очень любила там бывать. Но вот эта новая площадка уже не в подвале, она расположилась на втором этаже с большими окнами. И по площади она около 1000 метров. Ну, то есть достаточно большая площадка. Сегодня здесь царит праздничная атмосфера. На открытие приехали известные деятели, артисты, коллекционеры. Валерия Архипова, ему очень творческий человек, а ему скучно. Одно дело сделал, но он еще молодой, ему захотелось второе сделать. Да? И вот смотрите, какая прелесть. Сколько здесь тепла. Посмотрите. И подгемское стекло. Mm. Вот эта ваза, Просто красота потрясающая. Вообще здесь все такое интересное. Так, ради справки я вам покажу, если здесь все по 100 и по 200. Есть. Вот сюда мы идем. И тоже. Вот. Все по 200. Друзья. И вот здесь опять фикс прайс. Цены. И побольше, и поменьше. И хотя только-только открывается все, но вот уже много чего есть, я вижу. Вот наше привычное, все по сто Зиковские чашечки. И тарелочки. Так, это чьи у нас тарелки? Вот. Так что, друзья, приезжайте. Наших же любимая. А посмотрите, что я нашла. А вот Валерия, Привет. Всем нашим зрителям передайте привет, все вас любят и обязательно сюда приедут. Да, да, да. Здесь очень удобно, подъезд такой а, удобный. Да, подъезд на самом деле здесь а, прямо рядом с метро. 150, да, да, да. да. Наверху метро. проблем нету с телефоном. Вообще ничего, никаких проблем. Все здесь красиво, все приятно. Будет заставлено все. А, приходите, пожалуйста, ждем вас всех тех, кто... Обязательно. На Марию и наших друзей. Да. Спасибо привет. вам большое. Удачи. Да, Может быть, давайте. У нас прямая трансляция идет. А сейчас объявим, каким образом можно увидеть и в какое время, если человек захочет посетить эту красоту. Да, на самом деле я, наверное, не договорил. но чуть-чуть волнуюсь, потому что все-таки большая аудитория передо мной и, соответственно, я чуть, -чуть ну, подтусовываюсь. А хочу отметить, что это не просто выставка. Это не просто ярмарка, где будет, во-первых, ротация выставочного материала, потому что, как вы слышали, я президент Союза коллекционеров нашей страны, и, соответственно, под нашим началом или под моей кидой находится очень много коллекционеров, и они все с удовольствием готовы выставить свои коллекции здесь. И поэтому здесь эта выставка будет, ну, такая, скажем, текущая. То есть сначала одно, потом второе, потом третье. Естественно, мы будем анонсировать все, э, все последующие выставки, все последующие коллекции. Но кроме выставки здесь будет проходить еще масса мероприятий. Это будет «Показы мод». Это будут мастер-классы по всевозможным направлениям, такие как реставрация фарфора, реставрация мебели. Ну, По секрету вам скажу, что вполне возможно, что скоро здесь, рядом, появится еще одно помещение, которое будет называться реставрационный центр, где будет проходить реставрация любых предметов, с какими бы вы ни пришли. Будь то металл, будь то стекло, будь то мебель, будь то фарфор, будь то одежда. Вот. И плюс для детишек, когда-то, ну если кто-то знает, что я на Кристалле делал ту же площадку, но, к сожалению, она все равно такая превратилась в определенный рынок, а мне бы хотелось, чтобы была возможность еще ну, какого-то культурного общения. Меня это тоже натолкнуло на такую на эту мысль мою вот я два раза выставлял коллекции в Орленке Орленок это ну вы знаете, да, да лагерь, да, который да. находится у нас на Кавказе, в Краснодарском крае и дети это очень благодарный материал который, они настолько со многими познакомился здесь но мне на самом деле очень приятно, что столько людей пришло сегодня на наше открытие я честно вам скажу, я очень старался. Мы начали здесь делать ремонт еще двух месяцев не прошло, с 9 марта. То есть мы за неполных два месяца Фолосально. создали вот такую вот площадку. Я работал здесь с утра и до ночи. И моя команда, конечно, которым тоже нужно отдать должное, они были рядом со мной и не покидали меня даже когда заканчивался трудовой рабочий день. Они оставались со мной и делали свое дело. И причем... Вся моя команда, которая а -а -а. Вот, создавала а -а -а. все это Они э люди инициативы а -а -а. Я доверяю, ненавидя и любя В себе то ангел, а то сверя Судьбой разговор Я боюсь за честь, свое счастье с ней у нас извечный спор Всегда кипит пары весь страсти И я надеждаю живя Зову добро души обитель, чтоб любовь со мной меня Вашлаб как жизненный целитель. И чтоб любовь со мной меня, Вашлаб, как жизненный целитель. Спасибо. Да. Дорогие друзья, здравствуйте! В магазин Раритет я хочу поздравить великолепного Валерия с открытием в шикарной площадки на которую летела сегодня с 5 утра, и, вообще... и, показа... и подарить подарок ну, да, ну, да. город, которого нет, Свердловск. -а -а. и пригласить вас к нам в город, чтобы вы приехали, как извините. А билет убили? Да. Приложили картинку до-после. Вот так вот будете посещать эти места. Я не посещал ваши места. Ну что-то вы к нам не доехали. Подожди, вот составляющий сделал книжка, которая даже у вас устроилась, да, мы с ним все время писатели. который очень близко стоит к высоту нашего форума, да. Сейчас. Кстати, да. И вполне возможно, что вызовет нашу активность в этом направлении. То есть спасибо, что вы грамотно А так у меня тоже зависит один. Если есть А вот и к Ну я это. Тоже... Я купил познакомиться. Кстати, я бы был рок в музыке, которая была известна в Советском Союзе. Да. Какие перья. Посмотрите, какое стекло. Очень много света. Бокал с петушком. Ну, конечно, зал помогает. Утро красит с нежинским стены древние. Просыпается со светом, Все соседская земля, Колок бежит за город, шум на улицов земле, зубры <сёк> мудром, милый город, сердце родины, Сержаем Антарктику без лишних слов. У вас музей-магазин да. на Урале? Да. Я вас поздравляю, это так приятно. Мы вас приглашаем. Удачи вам. В тоже приедем. Вот, и помочь. посетите нас посетите, обязательно. обязательно. Мы находимся в таком же атмосферном месте на территории Уралмаш-завода, Это знаковое место истерическое, потому что там все производилось вооружение. Что Потом у нас там был большой такой. Да. Подписывайтесь в магазин раритетов. Очень там приятно. Бахтина. Людмила. Людмила. Да. О, какой вкусный плов! Какой вкусный плов! Вся советская Да, и калач, калач тоже Незнакомка на нас Девочки! И мальчики тоже Я не с пустыми руками Видите, у меня три пакета покупок Так что что все увидите Все увидите потом, мои дорогие друзья Смотрите, какое место приятное И вот здесь Сделано в СССР. Выставка-ярмарка. Это вход. Метро в той стороне идти 100 метров. Друзья, так удобно. Приезжайте все. Это наверху уже не в подземелье, а на втором этаже. Наш человек не синюю эту, ну, как, ну, как да. ну да, друзья. Как вы видите, на этой же стороне улицы переходить никуда не надо. Всего в 300 метров от метро Электрозаводская. Удачи всем. До встречи. Обнимаю, целую. А вот и метро. метро